All right, that's a PlayStation 2, otherwise known as a PlayStation 2 fucking extreme. When you turn it on, it scares the shit out of you. Sound like somebody slammed down all the keys on the piano. And then you get a cool little. Бля, ну, пап, ну, чё ты? Зачем ты, блядь? ай ай ай ай ай <свят> <свят> <свят> <свят> Бля, ну вот это нормально. Вот я отношусь к тем людям, которые здесь в ТикТоке троллит пидорасов всяких нахуй. Три полоски, три по три полоски, три полоски, три полоски, три по три полоски, три полоски, три по три полоски, трехдневного монтажа блять вот пиздец нахуй отвечаю вот я вчера вот ролик сегодняшний монтировал в 6 утра вот блять я абсолютно так же выглядел такой так а uh, uh, Color ковор Correction лут f380 ну вы понимаете да я уже Бля, просто посмотрите на эту бабу. Вот по ней же сразу видно, что ей просто не хватает внимания. Поэтому она сделала видос, чтобы с ней делали дуэт. То есть вот чтобы какой-то человек там с ней. Слушай, если тебе не хватает внимания, звони 8 девятьсот семнадцать две восьмерочки две двоечки и одна восьмерочка. Нормальный трек. Блять, что со мной. Ребят, извините, у меня 2 часа ночи, я шутить уже уст... плохо. Бля, тупо Коля Соболев. Не, ну трэшер это модно, конечно, уже. В 2018 веке. Run. Так, я извиняюсь перед вами, дорогой мужчина. Простите, пожалуйста. Носите какую хотите одежду. Главное, э -э носите с удовольствием. И чтобы у вас все в жизни было хорошо. И хочу извиниться за свои шутки. За то, что я сказал вам... Soul, world, I'm, I'm, I'm soul, не, ну это не смешно нихуя, пошли нахуй. Ебать мой любимый трек нахуй. Сука, надеюсь там будет дроп. Блять, пиздец! Ставь лайк, если любишь этот трек нахуй. Ебать, он охуенный, блять. Как моя бывшая девушка Вертеича. Бля, вот вы понимаете вообще шутку про бывшую Вертеичу? То есть напишите в чате, кто понимает, что это за шутка, блять. А то я сижу шучу, блять, про это, про бывшую девушку Вертеичу. Ну. То oh, <laughs> Все, все, вы поняли, красавцы, красавцы. I can't, I might hit Jack Jack. Throw me, Bob! Throw me! Right, boys, boys, don't shoot. It's General Token Fat Kid. I've secured myself behind enemy lines, and I'm going in. Girls? Блин, батя на Томаса Мраза похож, конечно. но не смешно I Нет, я такое больше смотреть не буду. Давайте я напишу конкретно. Ебучая хуета в ТикТок. Бля. Это как бы естественное понятие ебучей хуеты. Я, конечно, понимаю. Там она в принципе... Давайте, короче, мне тут написали тест на психику. Тест на психику. Бля, пиздец, ну это... Ебать, а вот ебать, ну нормально Если это, я должен с этого посмеяться, то я удаляю свой канал с Ютубом. Это Россия, это да когда ты едешь, блядь, и видишь дедов нахуй на копейке без лобовухи, блядь Это жесть вообще Пиздец, данк... Ой, блядь, ну и хуйня. Еба. Ну и хуйня, да. Еба. Нахуй. Ладно. Привет, сегодня... Привет. Не, я такую хуйню смотреть не буду. Я вернусь в TikTok. Трэш. Это пиздец, нахуй. Лучше вы бы мне с такую хуйню не советовали больше никогда. Так. Вот, давайте вот это посмотрим. I wanna f But I'm Wow. So... Блять, мое лицо, когда рекламит 1xbet заебали нахуй. Блять, как это удалить? Bye -bye, boy, huh. oh. Не, ребят, мне кажется, под этот э, тут другой трек должен стоять. Сейчас я включу и вы зацените, потому что, ну, я считаю, что здесь что-то не так. Поняли, о чем я, да? да? а что? Ты знаешь, где Невероятно. она? Да, а что? А сможешь к ней отвести? Да, а что? Чем же секрет? Ай! Хватит Свен! Разб... Блять, ну Записывать ролики из какой-то хуйни, не пойми откуда, голос вырезать и его озвучивать. Знаете, я сейчас засниму тикток, и он это лучше будет. Итак, прямо сейчас на ваших глазах я снимаю тикток. Итак, ТикТок, который вы должны заценить. Сейчас, секунду, прибавлю яркость, ну, это с громкость. ТикТок ироник мемес, там смешно, хорошо. А я хочу ТикТок эротик место 16, мою футболку, тут... Тимур Кобитс, ну лучше б трек ты записал, а не тиктоки снимал. Толк, это